Добрый день, уважаемые дамы и господа! Надеюсь, вы уже успели оценить видео про подготовку научной статьи. Если же нет, обратите внимание на ссылку, которая будет в описании, либо на конечную заставку. Если вам придется по душе данный контент, поставьте лайк, подпишитесь. Ну, коли будет время, напишите комментарий, это очень помогает в продвижении. Да, и прошу сразу, если вам интересен какой-либо момент из научной жизни, смело пишите в комментарии, я постараюсь сделать ролик и на предложенные вами темы. Перейдем сразу к делу. Аспирантура – это тогда, когда вы поступаете на базе высшего в какой-либо вуз, который занимается подготовкой аспирантов, адъюнктов, в случае, если ты силовик, то адъюнктов. И ты учишься на очной или заочной основе. На очной ты учишься три года, тебя комментируют с твоей работой, если ты работаешь, ты получаешь зарплату и по сути, по сути тупо занимаешь на своей работе место, а твой начальник ну, тебя тихо ненавидит за это. На заочной ты учишься 4 года, один раз в год приезжаешь на месяц на сессию, слушаешь лекции, занимаешься написанием своей диссертации, успешно сдав очередную ежегодную сессию, убываешь к себе домой. Спросите себя, кто преподает для аспирантов? Это те же преподаватели, которые преподают студентам, слушателям. Поэтому не ждите, что небожители придут к вам, научат вас всему, чему-то вау, такому, что вы станете кадром высшей категории. Ну, а именно так и заявляется, что отучившись в аспирантуре, в туре, ты становишься кадром высшей категории, тебе присваивается еще и квалификация преподаватель-исследователь. Поверьте мне, я пришел через это, получил эту квалификацию, преподаватель-исследователь. Ничему полезному, кроме потери времени, это не привело. Подведем итог. Если вам нечего делать, если в жизни нет каких-либо перспектив, высокоплачиваемой работы или нужна отсрочка от армии, ну, валите смело в аспирантуру, просиживайте там штаны и надейтесь, что в вашей жизни что-то поменяется по волшебству, все как только узнают, что вы преподаватель, исследователь, сразу же вам предложат работы, и сразу все узнают, что раз вы уже окончили аспирантуру, то вам легче будет защититься. Нет, это ложь, не думайте об этом, просто забудьте. Вы, наверное, думаете, что если учитесь в аспирантуре, то конечным итогом будет защита. Той диссертации, которую вы писали на протяжении 3-4 лет, ну, здесь я поспешу вас сразу расстроить. Итоговым показателем любого вуза является количество успешно закончивших аспирантуру людей. А приятным, но не основным бонусом для отчетных показателей является именно то, что защититесь вы как кандидат наук или нет. Поэтому для них это не, а, ну, не императив. Правда такова, что никто в аспирантуре не будет вас опекать, вести к защите. Если реально хотите защититься, то следуйте по пути соискательства. Не тратьте на это свое время. Сам соискатель э, работает с закрепленным за ним научным руководителем. Это основное, вот первый раз вам об этом говорю, имеет доступ к лабораториям, библиотекам, компьютерным классам образовательного заведения. Это туфта полная, это есть интернет, есть библиотеки городские. С помощью интернета вы все найдете. Вот, вот вообще забудьте про это. Там. Эти бонусы приятные, пусть себе оставят. Ну и обязаны вы, естественно, если вы соискатель, обязаны сдать кандидатский минимум. Это прям вот ну, очень классно и хорошо. Короче, если вы реально хотите защититься, не тратим время на аспирантуры и адъюнктуры и имеем дело с профессиональным, гарантированно успешным научным руководителем, у которых есть хорошие связи с оппонентами. Ведущие организации, совет, который может подсказать, в котором вы можете защититься. Вот Легко можете этого человека пробить информацию о таком человеке, узнать процент успешных защит его соискателей. Поверьте, вот это как в ваших интересах, и так и в его интересах вывести вас на защиту. И если такой человек найдется, то у вас все будет отлично. Итог. Прекращаем верить в сказки, что вы нужны кому-то, кроме вас самих и вашего, может быть, научного руководителя. На аспирантуре вам тупо назначат номинального и руководителя, и вас тупо доведут до итоговой аттестации, если у вас терпения хватит эту ересь слушать где вы получите диплом аспиранта, и все, удачи вам рукой помашут, торжественное фотографирование. Вы потом приедете и такие, а как защита, а когда, а что? А защита – это, так сказать, дело с рук самих утопающих. В общем, надеюсь, все было понятно, всем здоровья, начните уже, наконец, прозревать, никто за вас ничего делать в этой жизни не будет. Прекратите слушать людей, которые защитились 20 лет назад, 15 лет назад, 30 лет назад – это типки, которые вообще не шарят, как сейчас идут защиты, что основное, сколько надо там того, столько всего. На любые уточняющие вопросы они вам будут говорить, о, я защитился так давно, ну тогда было так, а сейчас так. Ну, я надеюсь, вы меня поняли, поэтому прекратите смотреть беспонтовые вот эти видео в интернете где такой человек за 55 вам что-то через экран говорит там рассказывает как это и в его молодости было и во влажных его мечтах как это сейчас бывает вот я вам реально сказал как есть вот ну, надеюсь вы меня услышали больше не о чем говорить